Всем привет! На связи, как всегда, Маша. Сегодня у нас тут скачки. Вот наши участники. А это замечательный второй оператор, который решил нам помочь. Спасибо огромное, потому что, да, потому что снимать с одного ракурса, как люди бегут, и случайно что-то не увидеть, это не очень, а у нас все будет по-честному. Если, конечно, Старстейбл там не решит как-то залагать, Но ну, вроде бы, сейчас уже не лагают. Наши сегодняшние скачки состоят из двух этапов. Первый — это такой легкий маршрутик, ну, именно скачки. А второй будет связан с тоже с испытанием на перегонки, но там не будет точного маршрута. Само задание они узнают только после первого этапа. Так. На старт, внимание, марш. Итак, лидирует нас мика, миска. Не знаю, что комментировать. Эли телепортируется. Это не очень хорошо, если она так будет продолжать дальше лагать. Но это старстейбл, мы ничего не сделаем. Комментарии просто самые крутые, вы круче не видели, хотя нет, я знаю, короче, самые ужасные комментарии, ну как бы да. Ника лидирует, Ника вперед, Ника обыгрывает мой клуб, это вообще по кайфу, там люди с бордовыми лицами у лошадей, настроениями, бегут где-то в конце, пытаются что-то сделать, но у них почти ничего не выходит, но они не сдаются, они все равно принимают участие. А что я так отстану? А, ну, я, видимо, слишком пропустила людей вначале, но... Я так сделала, чтобы видеть всех. Потому что если бы ехала впереди, я бы не смогла видеть остальных. И, кстати, теперь лидирует у нас Миска. Миска вперед, Миска, гони, Миска. Миска, ми, гони. А, Дерво классное очень. Я подумала, что Эля в него врезалась, но Эля просто снова залагала. Миска Мит, если что, Агата Space Рок. Вообще, участников должно было быть больше, но половина отказалась прям около начала. Но ничего, мы продолжаем же дальше. Катя, ты там готова снимать уже финиш? Как бы мы уже побегаем? Пожалуйста. Точнее, уже ты должна снимать. Итак, первая МИСКА. Аката Спейс -Рок, дальше вторая Ника Камик Лейк и третья Ариэль Риверстен. Пока что 2000 СК заработала миска, но у нас есть второй этап. И если миска. Не финишируют первое во втором этапе. Ее половина выигрыша передаются участнику, который выиграет во втором этапе. Итак, смотрите, сейчас, как только я говорю само задание, я не говорю на старт внимания марш. А вы сразу бежите, как только я говорю это задание, окей? Мы сейчас пробегали мимо животных. Я не знаю, вы увидели их по пути или нет. А если увидели, то это скажется вам на руку. Сейчас я называю животных, и вы просто сразу начинаете к ним бежать. Кто первый прибежит, ну, я уже все это говорила, неважно. важно. Два лося! Два лося! Миска, две тысячи СК твои! А кто то девушка у нас... <свят> Без голоса, к сожалению, <свят> ей не повезло сейчас, в данный момент. Ладно, все уже побежали, я тоже побегу. Там нас ждет Катенька. Наш второй оператор вот Крутая девочка. Я бы сказала даже очень как а. Так. Катя, включи микрофон и скажи, кто первый. Если ты увидела. Я думала, ты побьешь меня сейчас, короче, но... Я вижу, как ко мне бежит один чел. Когда он прибегает, возле меня уже просто появляется из невидимости другой. Поэтому, честно сказать... Я замечательная. Я тебе могу видео скинуть, ты сама что скажешь. <сёк> Первая нашла лосей Ариэль Риверстен. Это прям точно. Это прям по-любому. Она из невидимости появилась, она, 5 -5 Нет, не она прибежала. А, то есть только потом в незавидимости кто-нибудь не появился. Да. И то он припарковался уже после меня. А, окей, окей, окей, окей. Итак, сегодняшний призовой фонд. 20 старкоинс. Получает 2 человека пополам. И это Агата SpaceRock и Ariel Риверстен. Порадуемся за них. Каждый из них получит по 10 старкоins. Ну, а всем остальным огромное спасибо за участие и то, что не отказались от него, как э, другая половина участников, прямо перед началом почти. И спасибо огромное Кате за то, что она выступала в роли второго оператора, и вы увидите ее кадры в этом видео. А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр. И пока-пока. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.